Всем огромный привет! С вами на связи Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Мне тут попалось случайным образом видео, где Филипп Киркоров, ну якобы вживую, поет на Авторадио. Вообще, на авторадио, ну, как-то все артисты, звезды той или иной величины приходят и поют вживую. Но, видимо, поп королю, как пишет авторадио в первом комментарии, можно простить все. Но я думаю, да, можно простить все, кроме выступления под фонограмму. Тем более, он поет. Стеснение пропало, ну или точнее, рот открывает. Да? И уже в комментариях народ прошелся по Филиппу, что стеснение пропало у него окончательно открывать рот под фонограмму и даже не попадать в нее. Ну, Киркоров сам сказал, что это его первое выступление на радио. Ну так вот, друзья мои, что меня, если честно, поразило. В принципе, практически уже все звезды побывали на авторадио, и некоторые даже не один раз и вполне успешно пели вживую. Да, где-то, допустим, на припевах была фонограмма, либо дабл трек, но хотя бы куплет пелся вживую. Здесь, но ну, мне лично не совсем понятно. Давайте посмотрим, как спалился наш дорогой король, но нельзя, конечно, нельзя было это выставлять, наверное, даже на YouTube. Угу, вот, так, вот. Чуть -чуть. Вот. <смех> вот смотрите, первый момент, насколько далеко он стоит от микрофона, насколько далеко его рот от микрофона для такого звука. То есть, чтобы спеть вживую, это нужно, ну, ближе держать микрофон как минимум. Посмотрите, вот здесь, даже если поставить топ кадр микрофон в одну сторону смотрит, да, направлен, а рот Киркорова в другую. Ну, то есть это явно, просто явно, что здесь звучит фонограмма, и, ну, я не понимаю, как так можно... Рот еле движется. То есть, когда человек поет вживую, а у него все-таки дикция, артикуляция, вот весь аппарат вокальный работает на сто процентов. А здесь такое ощущение, что он с какой-то автопатией подъехал на выступление. Ну, Честный, просто никакой. Здесь вообще, то есть, смотрите, то есть до этого он как бы эти беки подпевал, ну, делал вид, что он подпевает тише-тише, и последние два он просто забил и решил похлопать сам себе, а, голос звучит, рот закрыт. Ну опять-таки микрофон в одну сторону направлен, он мотает головой, ртом разные стороны. Ну то есть этот вот, я не знаю, как это назвать. И здесь вот он достает телефон и вообще забывает про то, что нужно петь. Смотрите сейчас народ, <связь> то есть он реально просто не успевает. Чему радуются люди, сколько им заплатили, я не знаю. То есть, такое ощущение, что вот главное, да, снять этот stories там или сфоткать себя. Но вот честно, как-то все это мерзко выглядит. А вот живой звук, кстати. Он реально сам не успевает за своей фонограммой. В общем, живой звук был только на И! Вот вопрос, как не стыдно? То есть человек себя именует вообще поп королем тут сия Руси, да, и вот просто так э, палец поет под фонограмму. Рот открывает. Ну, бывает такое, да, что, допустим, запланированное выступление его никак нельзя отменить, а человек просто без голоса. И не помогают даже инъекции. Но здесь, по-моему, все с голосом у Киркорова нормально. Он даже не болеет. То есть он разговаривает, у него обычный нормальный голос. Просто какое-то хамское, неважительное отношение к зрителям видимо он поет песню про самого себя стеснение пропало окончательно что о, вопрос ну когда зачем зачем о, выходить смотришь, на сцену зачем смотришь, так портить смотришь. свою репутацию которая и так ну Подпорчено. Ну вот, спел же немножечко. Может же. Это тоже как определить, что фонограмма, да, то есть у него кое что не видно, но в ушах, в ушах у него нет затычек. Это значит, или вот наушников, как, допустим, вот здесь здесь, да, то есть это значит, что ну, звучит фонограмма, по сути. То есть вот что-то там в конце он прошептал, пролепетал, ну да, что-то пропел какие-то отдельные ноты, но, ребят, ну так же нельзя. <связать> что-то прорычал. Ну, друзья мои, конечно, это позор полный, но если честно. Особенно для короля, для Киркорова. Я когда увидела это видео, даже его дважды пересмотрела, думаю, может быть что-то не так с моим зрением или слухом, но потом еще посмотрела комментарии и думаю, нет, все нормально с моим зрением и слухом. И, ну, в общем, вот такая печальная история с Филиппом Киркоровым. Я, честно говоря, никогда не была на его концертах. Не знаю, поет он там вживую, или под дабл, или под пререкорд, или же он поет. Вообще, чисто под фонограмму, если вы когда-то были на его концертах, не постесняйтесь, напишите в комментариях, как там поет наш именитый король. И вы знаете, что я подумала? Думаю, будет интересно разбирать какие-то живые выступления. Это сейчас был такой первый блин. Не знаю, комом, не комом. В общем, вы мне напишите все в комментариях. Я думаю, будет интересно делать разборы живых выступлений разных артистов. Я буду вам рассказывать, какие вокальные приемы они используют и прочее. Если вам это интересно, пишите в комментариях. И можете даже писать конкретно там имя артиста. Песню, которую вы хотите, чтобы я разобрала, и где он ее исполняет. Скорее всего, вам не удастся вставить ссылочки в комментарии. Эти комментарии YouTube заблокирует, какая-то у него такая система. А поэтому лучше написать, соответственно, просто артиста и песню, где он ее исполнял. Я постараюсь сделать для вас разбор. Но у Филиппа стеснение пропало. Вам же я желаю обрести максимальное вокальное мастерство, поддерживать вокальную форму, чтобы не петь под фонограмму. Поэтому трудитесь, занимайтесь. Я уверена у вас все получится. С вами была Анна Камлевская, ваш личный педагог по вокалу. Ловите от меня много-много-много-много позитивной солнечной энергии. Будьте счастливы, любите друг друга и будьте любимы.